Доброе утро, студия Радио Балтком, программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шарменева, звукорежиссер Евгений Копейн, И у нас на связи из Сталина Юлия Аук. Доброе утро, Юля. Доброе утро. У нас технические проблемы украли немножко времени, но мы потом еще с тобой как-нибудь поговорим. Может быть, ты будешь в Риге, и тогда уж я точно тебя в студию затащу, чтобы у нас был живой нормальный разговор. А, у вас зима. Да, у нас зима, у нас прям такая настоящая зима, у нас все занесло. Красота у нас сугробы. Угу. Ну что, я хочу сказать всем и поздравить тебя. У тебя на этой неделе были показы в Таллине. В начале декабря премьера в Нарве. Ты сделала спектакль о городе, который был потерян в двадцатом да. веке. Ну расскажи, пожалуйста, что это за работа? Ой, ты знаешь, это оказалась очень сложная работа, невероятно сложная эмоционально. И не только эмоционально, это оказалось еще чисто расследовательски очень сложная работа, потому что все, что связано так или иначе с разрушением, уничтожением и исчезновением старой нарвы, связано с огромным количеством мифов и легенд, угу. которые в свое время вот прямо э, создавались для того, чтобы оправдать. А Лоп. Вот, начиная от того, что <coughs> э, были мифы о том, что Нарва была разрушена э, на 98 во время войны, и, естественно, никто не уточнял, кто ее разрушил. Потом был миф о том, что Потому что немецкие войска сирировали город при отходе и взорвали его, и в городе ее корни, ее попытки получить эстонские документы Юлияук, родственники. Ее семья вообще из Эстонии. И этот спектакль она сделала по документальным, документальным документам своей личной семьи, своей личной истории, о том, как она пыталась найти документы своих бабушки и дедушки, рассказывает историю о том, как все это происходило в ее жизни о том как ей пришлось сложно доказывать свои родственные связи о том как революционной жизни жизнь второй мировой войны бросала ее предков из одних мест другие и как в конце концов в общем ей оказалось сложно доказать свое родство и свои свое право на на работу не соединяется да у нас у нас какие-то большие проблемы со связью почему-то не понимаем почему? Пробуем еще раз выйти на связь. И этот спектакль шел на площадке Ваблаба в Таллине. Этот спектакль игрался тоже в Нарве. и очень много ездил на какие-то гастроли. Это было, наверное, года три или четыре назад, когда Юля сделала этот спектакль тогда в Таллине. И в этом спектакле были заняты очень хорошие эстонские актеры. Игрался он и на русском немножечко, но ну, в основном на эстонском. И это весной, когда Юля уехала из Москвы и приехала в Эстонию, она получила приглашение, и Юля, у нас что-то со связью... Вот, мы наладили, вернули тебя. Извини, я рассказывала твою историю. Сейчас я. В общем, подожди, вот. секунду, я расскажу про тебя, да. что ты этой весной получила приглашение работать на площадке Ваба и начала делать там а, как режиссер свою работу. И как я понимаю, сейчас ты еще будешь играть как актриса на этой площадке, да, в этом Ваба -Лава». Ну, это мы с постом с тобой обсудим. Давай вернемся к Нарве все-таки. Да. <смех> uh, да, uh, значит, uh, как я говорила с архитектором, который занимается uh, историей восстановления городов, он сказал, что uh, практически вся Европа была восстановлена, и Нарву можно было восстановить на 70%. И Нарва uh, не была разрушена фатально, сохранились, есть уникальные uh, видеокадры архивные пленки, когда снимали панораму Нарвы, когда практически весь город стоит, и видны коробки, видны порталы, фасады, знаменитые вот эти вот порталы в стиле северного барокко. Зачастую в Нарве были разрушены только крыши. Uh -huh. То есть, опять-таки, не было вот этой вот фатальной ковровой бомбардировки, о которой говорят. И Нарва была разрушена в 50-х годах, то есть она простояла вот в таком вот виде до 1957 -го года. И в 1957 году ее просто снесли бульдозером. Ну то есть после войны оставшиеся дома, они как-то стояли невосстанавливаемые какое-то время, как я разрушались, понимала, да? Да, разрушались, разрушались, пока окончательно не было принято решение просто это все снести. Да, снести и при том э, снести... Тоже очень интересно. Было несколько архитектурных планов восстановления города. То есть план 1945 -го года предполагал максимально бережное историческое восстановление. План 1947 -го года уже предполагал замещение некоторых домов сталинскими постройками. Uh -huh. И вот план 1950-х годов, когда снесено все, просто вот все, просто... Исторический центр стерт с лица земли, включая знаменитый домик Петра, включая уникальный совершенно архитектурный проект дома купцов Лаврицовых. Это такие очень известные меценаты были вот просто все. И вот этим вот строительным мусором э, просто завалили овраг около бастиона Фама, таким образом выровняв э, просто ландшафт. Угу. И я разговаривала с женщиной, которая была свидетелем вот этого вот разрушения, она говорит, что к концу дня весь город в лучах заходящего солнца, ну, имеется в виду старый город, угу. Земля как будто бы сверкала. Угу. А, как будто бы сверкало, укрытое а, драгоценными камнями, а это были осколки голландских изразцов, которыми были покрыты голландские печи практически в каждом доме. Вот. И тоже надо понимать, что Нарва была разрушена, еще не, то... вот не только дома были, а она была полностью перезаселена. Да. То есть люди в 50 после войны, в 40-х и даже в 50-х годах не имели возможности вернуться в свой родной город. Тем, кто жил в Нарве, не давали такой возможности. Они Почему, Почему именно их... по до этого города такая была история? Потому что я помню, был спектакль у Насти Патлай про, как бы сказать, 49-й год, про Калининград. Про Калининград. Да, да Вот. Кёнигсберг. Это... это... Абсолютно зеркальная совершенно ситуация. Это город на границе, который необходимо было заселить э, людьми, у, которой, у, у которых, которых нет прошлого. ментальной связи с да, прошлым. Да. И нет ментальной связи со старым городом, для которых история города начинается в тот момент, когда они приехали в этот город, mm -hmm. а не, допустим, 300 лет назад, когда там их прапрапрапрабабушка жила в конкретно вот в этом вот доме, а их прапрапрапрадедушка вот венчался в этой церкви. Ну да, когда ты Потому ходишь что... по городу и чувствуешь его родным. Да, нет, необходимо было заселить город людьми, не связанными ментально. То есть имелось в виду даже не просто там людьми из Советского Союза, потому что приезжало огромное количество строителей, приезжало mm -hmm. огромное количество специалистов, которые приезжали из разных уголков Советского Союза, селились и основывали свою жизнь в этом новом... Городе. Для них городе, да, новом. Для них в новом городе, uh -huh. да. Н не только. Приезжали люди из Эстонии, которые приезжали из э, других частей Эстонии, для которых Нарва тоже э не представляла никакой исторической ценности. Я, кстати, брала интервью и у эстонцев. Uh -huh. То есть я брала не только у жителей Нарвы, которые сейчас живут, но uh -huh. и у эстонцев. Э современные эстонцы очень редко и очень мало что-либо знают про э, Нарву, про историю Нарвы, про то, какой она была. И очень удивляются, когда им рассказываешь о том, что это был один из э, уникальных городов, потому что помимо того, что этот город был, выстроен э, в, там, в, стиле архи... в архитектурном стиле Северного Барокко, он еще обладал уникальным единым целостным архитектурным ансамблем. То есть он был спроектирован одномоментно. Да, он был спроектирован после пожара. Угу. Дело все в том, что в 1917 году этот город сгорел. И Его отстроили году. очень быстро. В 17 веке. В 17, веке, веке. Говорю, 17, веке. Да. Вот, в 17 веке он сгорел, и его отстроили очень быстро э, единым ансамблем. Отстроили шведы. Угу, угу. Ясно. То есть у него вот такая двойная история. Да? Все, что было до 17 века. Одна история. Потом да. вот, после перестройки, значит, это был город уже сконструированный целиком, полностью. Вот ты знаешь, я, я, я не знала никогда, оказывается, Тамбов был также сконструирован на Абсолютно так да. Он был одноразово, одноразово был просто придуман и сконструирован, и, и вот такая же Нарва. И потом вот до, до середины 20 века она просуществовала в этом архитектурном ансамбле, после чего была уничтожена и отстроена заново. Да, она была отстроена заново, и вот этими безличными такими советскими застройками конца пятидесятых, начала была х хрущевками. годов, да. Она была типа. отстроена хрущевками, потом, естественно, появились девятиэтажные брежневки, uh -huh. но отстроена она была хрущевками. Нет, нельзя сказать, что осталось два дома. Это неправда. Uh -huh. Осталось значительно больше Осталось значительно больше домов или в том виде, в котором они действительно сохранились, потому что их э, не тронула война, или в слегка реконструированном, но все-таки историческом виде. Потому что, ну, например, э, на улице Койдула 8 э, есть дом, э, на, ко на котором сохранился балкончик, с которого... Генерал Юденич произносил свою э, вдохновляющую, я, речь. Ну, да, вдохновляющую речь перед тем, как его армия шла на Петроград. Да, и там был Куприн, кстати, среди вот этих вот белогвардейцев. Юль, скажи, пожалуйста, для тебя ведь Нарва родной город. Да. Я выросла. Я не, я не родилась в Нарве, я родилась э, в Ленинграде, но я выросла в Нарве. Угу. Я просто успела, пока мы восстанавливали связь, немножко рассказать про твой спектакль, про эстонскую бабушку. Да-да-да, вот я как раз хотела сказать. Mm. Дело все в том, что я э, с сотрудничаю с, -го года, вот -вот. с 2018 года. Вот-вот, я как раз вспоминала, года. в каком году, да. Угу. И, вот. э, э, и ты поставила этот спектакль. И в этом году ведь ты весной еще поставила спектакль. Е не совсем так. Я поставила э, «Минуя Стивана Эма», моя эстонская бабушка, mm -hmm. потом я сделала свой еврейский спектакль о Холокосте в Эстонии. «Мама, наша кошка тоже еврея». Это было ровно год назад. Mm -hmm. Это было в декабре Русского. 21 -го года. Mm -hmm. И потом в апреле я сделала «Куй, Пись... войне, извините». Письма вот. фронта, да? И вот, и вот сейчас я сделала... Город, который мы потеряли. Ну, и кроме всего этого, у нас проходит лаборатории. Мы делали эхо любимовки именно в, в Нарве. В да. Навалава в Нарве есть замечательный совершенно фестиваль, на котором как раз был спектакль Насти Патлай про Калининград угу. Ваба Дуза фестиваль. в этом году летом он тоже будет проходить. Угу. То есть мы стараемся, Мерт Меус и Алан Колде в первую очередь стараются развивать культурный центр «Ваба-Лава». Скажи, пожалуйста, ведь у ваба такая программа, которая существует несколько, ну, как бы пару сезонов, Ее курирует какой-то приглашенный куратор. Это кураторская да? программа. А да. несколько лет назад это был Мариус Вашкевичус. Я много про это рассказывала, потому что он задействовал много режиссеров из Литвы, и Латвии, и Эстонии молодых. Это была большая программа, связанная с новой драматургией. И вот нам было очень лестно, что и Валтер Силис, и Элмар Синьков из Латвии сделали очень хорошие спектакли. Я смотрю, что «Гаражи» еще играются, да? Да-да-да, «Гаражи», в «Гаражи Игражи, Синкова, кстати, да. сейчас едут на гастроли. Куда? В Брюссель. Класс. Брюссель. Отлично, прекрасный спектакль, мне он очень нравится. Я его посмотрела, когда они его привозили в Ригу в прошлом году. И, и сейчас кто вот осуществляет кураторство этого проекта? Вот, значит, был куратором Харальд Розенстром, это ученик Кирилла Серебренникова. Uh -huh. Норвежский, я да? Норвежский, норвежец, да, совершенно прекрасный. И он сделал много разных интересных проектов, но самым интересным и самым ярким проектом для него стал проект Сто процентов Нарва. А, это, это с ременью ременью протокол uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да. И это получилась совершенно невероятная история, когда 100 человек из города Нарвы в абсолютном соответствии с процентным соотношением и возрастным, и социальным были на сцене. С одной стороны, это было невероятно трогательно и очень интересно, а с другой стороны, это было все таки очень печально, потому что на сцене очень мало молодых людей угу. и очень мало а, детей. Угу. То есть Нарва на данный момент – это город уходящей натуры. Угу. То есть сначала, К сожалению. сначала в середине XX века его уничтожили архитектурно, и теперь он постепенно постепенно да, сходит, это сходит, город, сходит. это город пенсионеров. Сходит, да. Ну, это во многих вообще городах, не только Нарва, конечно. Там много годов Но сходит. просто когда ты это видишь, угу. вот, когда ты воочию, не просто да? понимаешь, то есть тебе там написали сухие цифры, да, а когда ты это видишь воочию, когда ты видишь, как мало молодых людей на сцене, угу. это очень сильное впечатление. Сейчас скажи, пожалуйста, твоя роль какая? Вот ты вот сейчас с весны активно работаешь в Эстонии. Какая твоя роль в Абалава? Ну вот мы придумываем, создаем всякие разные проекты. У нас в апреле месяце будет проект по типу класс-экт, который мы делали угу. в Москве. Это драматурги, профессиональные, хорошие драматурги будут работать с талантливыми школьниками. Это в Нарве, старшие, да, будет? Да, в Нарве угу. старших классов. И э, школьники в итоге должны будут написать пьесы. Но очень важным э, моментом является то, что э, вот эти молодые люди будут писать не на основе чего-то того, что они когда-то уже видели, а они будут говорить о том, что их интересует. Они о себе будут Что у них болит. Угу. Они будут говорить про себя. И это очень важно. И приезжает Миша Дурненков из Финляндии. Uh -huh. Приезжает Женя Казачков из Израиля. Uh -huh. Ну, то есть все те драматурги, которые были связаны напрямую э, с Театром ДОК и с Любимовкой, кто всегда принимали участие uh -huh. именно в этой лаборатории, э, которая проводилась в Москве и которая делалась под патронажем Британского совета. И Ася Волошин приезжает. Uh -huh. Uh -huh приезжают драматурги, это Никита Бить, ой, драматурги, режиссеры профессиональные. Дело все в том, что в этой лаборатории дети сначала пишут эти пьесы, и на выходе мы имеем короткие пьесы, там 5-6 страниц. Угу. И э, у каждого драматурга есть там по 5 э, ребят, с которыми они занимаются. И вот мы имеем таких, некоторые пишут иногда в соавторстве, но mm -hmm. вот мы имеем там 10-15 таких пьес и профессиональные режиссеры, прям вот профессиональные режиссеры, они э, приезжают и они делают с профессиональными актерами эти пьесы и в течение спектакли дня. будут. Mm -hmm. Ой, да, спектакли mm -hmm. делают спектакли и в течение дня. Э, вот эти ребята, которые написали пьесу, могут, могут сразу увидеть результат. при том результат сыгранный на сцене. Uh -huh. И они могут пригласить своих друзей, они могут пригласить своих родителей, чтобы все посмотрели, какие они на самом деле драматливые как они видят жизнь. Это очень круто. Никита Бетехтин приезжает. Харльд приезжает угу. работать как режиссер. Харльд сейчас, кстати, Нова Балава уже как режиссер ставит спектакль. Угу. Но он же занят еще в спектакле, который ты весной сделала. Да, да, да, да, да, да, да. -да. Он а как, играет как, как актер. Да, как актер. Потому что я да. его видела. Я этот спектакль видела в Румынии на фестивале. Вот. Да, да. Тебя там не было, но спектакль твой я смотрела. Спасибо. Скажи, пожалуйста, как актриса, что ты делаешь э, в Эстонии сейчас? Ты знаешь, я играю, скажем так, моноверсию, но это один раз всего будет. Точнее, это будет второй раз. Я один раз сыграла этот вариант спектакля САД uh -huh. на фестивале моноспектаклей в Таллине. Uh -huh. Он тоже проходил на Вабалава в Таллине. Uh -huh. И там на фестивале он прошел с каким-то очень таким большим серьезным успехом, и поэтому мы решили его сыграть и для «Нарвы». Угу. И мы для этого получали специальное разрешение, договаривались с Алексеем Шипенко, чтобы я могла вот именно в таком варианте, в варианте именно моноспектакля его сыграть. Но это один раз. Как актриса я снимаюсь. Я недавно снялась у Андреса Пустусма в полном метре одномерный человек. Я там сыграла одну из главных ролей. Кстати, одну, главную женскую роль сыграла Ян Г угу. вот. вот. И это эстонский фильм с прекрасными эстонскими актерами. У меня такие совершенно потрясающие были партнеры. Эль Манюганен, которая угу. который, который в этом как фильме... актер работает. Да, который в этом фильме работает как актер. Вообще, это эстонский режиссер. Вот. Мы делаем сноску. Да, это очень, это очень хороший, совершенно невероятный эстонский режиссер, который очень долгое время руководил одним из самых интересных эстонских театров — Линна театр. Угу. Ну, вот. И, и еще у меня был это прекрасный, совершенно партнер, и мы с ним уже второй раз снимались вместе. Это Юхан Ульфсак, это сын uh -huh. Лембета Ульфсака, и, и до этого мы с ним снимались в фильме «Сыльцина и слабс», это «Товарищ ребенок», это фильм по очень известному эстонскому бестселлеру. Скажи, пожалуйста, в театре. Какие планы у тебя в театре в Эстонии? Ну вот ты рассказала сейчас про Аблаву, о том, что ты вот планируешь какие-то лаборатории. Я думаю, что будут еще какие-то твои постановки. Да, вот ты играешь в сад сейчас, в Нарве. Будут как, будет какая-то еще работа. А какие у тебя еще возможности есть? Ну, я буквально начинаю... Буквально начинаю... 5 января репетировать в «Русском драматическом театре». Для большой сцены? А, на большой сцене, да. Я это начинаю. будет твоя первая на большой... работа на большой сцене? В «Русском драматическом театре»? Нет, вообще, да. вообще. Ну... Ты как актриса репетируешь? Нет, я репетирую как режиссер. Так это твоя первая режиссерская буду... работа на большой сцене? Ну да. Вот я тебя ну, подвожу, как... подвожу ну, нет, к ответу. Ну, в Эстонии? Ты имеешь в виду в Эстонии? Нет, вообще большая режиссерская работа на большой сцене. Первый у нет. тебя нет. Нет, а где, нет. Ты, где ты уже делала на большой сцене? На Таганке я делала на большой а, сцене. Ты же делала Эльзу. на большой. Да. Да, все вспомнила. Ну, вот, я на Таганке делала на большой сцене. Я много, извините, в Новосибирске делала на большой сцене. Вот видишь, всё. я сколько упустила. Я делала на большой сцене спектакль, который даже в Лонг Лист золотой маски вошел, это злачные пажити. Вот, это, это спектакль был на большой сцене. А здесь ты что? В Семе, в Семипалатинске я делала два спектакля на большой Скажи, сцене. Скажи, пожалуйста, То а есть... в Таллине ты что будешь делать? В Таллине я буду делать... Сейчас скажу. Есть такой эстонский бестселлер, который написал Ян Крось, который называется «Императорский безумец». И Слава Дурненков uh -huh. э, на тему этого романа написал пьесу, потому uh -huh. что роман огромный. Uh -huh. Там 400 страниц. Он просто... Ну, это такой фолиант просто. И мы оттуда изъяли две линии. И на основе вот этих двух сюжетных линий, Слава Дурненков написал пьесу. Это линии взаимоотношения Тимофея фон Бока. Тимофей фон Бок – это эстонский барон. Это абсолютно исторический роман. Его взаимоотношения с императором Александром I, и его история любви с эстонской крестьянкой Эвой. Вот. Он женился официально на эстонской крестьянке, чем пошел против мнений света, против принятых традиций в социуме. И его взаимоотношения с Александром дело все в том, что существует такая легенда, что в юности они с Александром дали друг другу клятву. Ну, как в юности, в молодости. Они с Александром дали друг другу клятву о том, что всегда будут говорить правду друг другу. И вот Тимофей фон Бог остался верен этой клятве, и старался Александру действительно всегда говорить правду, а Александру это уже было не нужно. Угу. В какой-то момент это о... все стало неприятно. Да, и как... да, стало очень неприятно. И когда Александр резко развернул, скажем так, генеральную линию развития России от либерализма к реакции. Тимофей фон Бок выпустил, я бы так сказала, сейчас это было бы открытое письмо. Угу. Вот. Но тогда он опубликовал, ну, по сути дела, тоже открытое манифест письмо. манифест такой, да, свой? Манифест такой, да. Он опубликовал несколько тезисов, которые назывались «Размышления об истории развития России». Угу. И они были абсолютно либеральными. И он предлагал пойти России по э, либеральному пути развития. Ну, после чего он оказался в, в тюрьме. В немилости, да, понятно. Да, не, не просто в немилости, он буквально оказался в тюрьме. И с ним в тюрьме обращались не как с бароном, никак с э, человеком высокого положения. Его держали в карцере, его избивали, на него все время давили. И даже после того, как он смог выйти, из заточения, его уже никогда не отпустили. Угу. Он до конца жизни находился под домашним арестом у себя в поместье. И никогда с ним больше Александр не общался. Несмотря на то, что он продолжал ему писать письма, продолжал э, пытаться с ним как-то заговорить. Ну все то, что привело потом к восстанию декабристов. Да, да, да, да, да, да. Юлечка, Юлечка, у нас истекает время, ужасно жалко, что мы потеряли первую часть из-за технических проблем. Дай мне слово, что приедешь, и мы с тобой поговорим здесь. Я, я, я даю тебе мы слово, потому, повод... что я действительно приеду, да. я собираюсь приехать, и я, я мы... действительно собираюсь приехать. Мы придумаем повод, да, для того, чтобы ты задержалась в Риге побольше. Я тебе желаю... Я тебе желаю хорошей работы в русском театре, потому что, мне кажется, Спасибо история большое. хорошая. Мне очень нравится вот то, как ты занимаешься этим, этим таким довольно необычным театром, который основан на вот этих вот исторических поисках твоих расследованиях. И ведь даже то, что ты сейчас рассказываешь, да, вроде бы пьеса, написанная по роману, но она же тоже черпает основу в реальных событиях, в исторических событиях. Это все связано с историей Эстонии. Я тебе очень желаю в этом во всем успеха. Мне очень нравится, что ты об этом рассказываешь и рассказываешь так вдохновленно и с таким счастьем на лице. Пусть будет все хорошо. Спасибо Юра. большое. Мне правда, мне правда очень нравится то, что я делаю и то, чем я занимаюсь. Спасибо большое. И привет Талину, до встречи. Обязательно. Хорошо. Спасибо большое. Обязательно. Счастливо. Привет Риге. Хорошо, пока. Пока-пока радио Болтко. А